Добрый вечер, дорогие радиослушатели, с вами Радио Видеокод DJ Renovo. Начинаем наш вечерний эфир. А, короткий, как всегда. И а, нам написал а, человек, а, мой сотруд... сотрудник на сайте а, продвижения плюс рекламный шалаш, Николай из Архангельска. Он смотрел как раз обучающие видео по SEO. Не знаю, только на а, из серии 13 видео, там тоже с, случилось что-то непонятное. Там был сначала вроде Сергей Пилипец, потом, появи, потом появился Артем Пилипец. Но, в принципе, это, а, я так понял, из Украины. Там, в общем-то, достаточно напряженная ситуация. И, возможно, там человек и не хочет открывать свои как бы ну или по другим каким то причинам опять же причинам бизнеса как, как, каких то э, конкурентов или что нибудь в этом духе поэтому э, человек делает хорошее дело в общем то и неважно что он что он там пишет что он там э, меняет если он может его вообще вообще зовут по другому главное что люди смотрят и это людям помогает. Вот это, вот это самое главное. Вот, а остальное, как бы, это, это уже не, не столь важно. Но остается только надеяться, что ничего плохого я... М -м, молю Бога, чтобы ничего плохого не случилось. В общем-то, ни с ним, ни с кем другим. Потому что из-за этого, из-за денег, из-за... Бизнес делать какие-то вещи друг другу нехорошие, это я считаю вообще. Не знаю, не знаю. Бизнес это такое дело. В общем, честный бизнес, когда ты работаешь двадцать четыре часа в сутки. И лет через 10 э, начинаешь зарабатывать. Вот примерно, примерно так. Ну не 24, может 20 часов работаешь. И э, начинаешь зарабатывать. Вот это вот это бизнес, значит дело. Вот, значит, ты что-то делаешь. А если ты просто Ну не знаю, по.. Может бизнес по-русски? Это как-то что-то другое. Ладно, не будем поднимать эту грустную тему. У нас же все-таки радио-видеокод для инвалидов, а не для бизнесменов. А, ну, в принципе, для, бизнесмен... для бизнесменов тоже, которые а, к нам придут а, в наши радио в качестве работодателей. Очень скоро, я надеюсь придут и в качестве в качестве благотворителей может быть Ну, поставим песню песню поставим мы из а мы уже собственно говоря а вот она мы ее и поставим Третьего. Це падай на где он давай, снимает дождь. А да, с меня опять своими кружоми Нежтает и на не твои цвечи В памяти все тот же вечер Пропадает и тречи Когда ты драпаешь плечи, не говори мне, нет, не говори пока, чтобы была со мной Всегда твоя рука хочу, чтобы горела свеча Третьяком моя мечта давай моя навсегда